Народ, всем привет, с вами Димон, хотя бы сообщить, что я ухожу на Трово. Конечно, я не полноценно ухожу на Трово, я также буду оставаться на Ютубе, туда буду заливать ролики, буду стримить на Твиче, но основное мероприятие, основные действия я хочу переместить именно на Трово. Дело не в возможной блокировке Ютуба, в чем, в принципе, я уже почти сомневаюсь, навряд ли это уже будет, все меняется, Ютуб остается, но Трово гораздо интереснее. Если не знаете, что это платформа, я хотел бы здесь еще один дополнительный ролик рассказать вам про эту китайскую платформу, но могу сказать так, здесь проходит куча разных стримов, здесь гораздо интереснее, чем на Твиче, гораздо интереснее, чем на Ютубе, за просмотр вы получаете там баллы, здесь есть разного рода активности, э, анимации, гифки, там все что угодно, есть э, ракеты можно запускать, э, в общем, куча разных... Можно проводить квесты, можно проводить розыгрыши. Вот здесь гораздо больше взаимодействия с аудиторией, чем на любой другой платформе, по крайней мере, с которой лично я встречался. Поэтому всю свою активность я буду постепенно перемещать на Трово. Ну, стримы будут чаще проходить на Трово. Какие-то стримы не будут появляться ни на Ютубе, ни на Твиче. Будет исключительно для данной платформы. Будут разные игры. Естественно, в основном будет это Калибр. Но, тем не менее, будем играть и в другие проекты. Поэтому, если хотите меня поддержать, проходите на Trovo, подписывайтесь, знакомьтесь с площадкой, да, сначала вам будет непонятно, неинтересно, какие-то рейтинги, что здесь происходит, но здесь гораздо удобнее, действительно гораздо удобнее, чем на том же самом Ютубе, даже у меня стримы не так будет часто тупить, такое у меня случается, но здесь уже этого не будет, поэтому заходите, подписывайтесь ко мне, Подписывайтесь вообще на Калибр, сам по себе, на эту игру, которая здесь есть, на Трово. Кстати, многие стримеры сюда перебираются. Здесь действительно есть что делать. Есть больше возможностей общаться с вами, больше возможностей как-то взаимодействовать, проводить внутристроенные опросы и так далее. В общем, здесь хорошо. Не то чтобы реклама платформы, но я ухожу сюда и, в принципе, желаю вам того же. Приходите, смотрите, здесь гораздо интереснее нас конечно мало всего 23 человека но если ты не равнодушен к моему творчеству или хочешь меня просто поддержать пройди подпишись познакомься с данной платформой. для полноценного запуска всех мероприятий мне на канале требуется минимум 50 или 100 подписчиков для того чтобы заработали некоторые функции натрова чтобы я мог полноценно с вами взаимодействовать поэтому чем быстрее случится прирост 50 плюс 100 тем быстрее мы начнем проводить разного рода мероприятия и розыгрыши но это в принципе все максимум что мог сказать приходите на троп приходите на мой стримовый канал Пока-пока, увидимся на Трово.